Как все устроено красиво, Огонь свечи в кристаллах льда. Но вот беда я молчаливый, И ты грустна, как никогда Хрустальное счастье бьют немало, Но я не с тем пришел в твой дом Давай не будем бить бокалы Меж нами стену разобьем Стена невидима, Хрустальная, хрустальная, мы поднимаем два бокала наших слез. Стена невидима, хрустальная, хрустальная. С тобой вечно вместе мы, вечно вместе мы и вроде. Глаза ты в сторону отводишь От глаз моих, как от огня На миг как будто бы уходишь А это вечность для меня Я не скажу про перемены Своё шампанское допью а эту стену, эту стену Я поцелуем разобью. Стена невидима, хрустальная, хрустальная, Мы поднимаем два бокала наших слез. Стена невидима, хрустальная, хрустальная, С тобой вечно вместе Вечно вместе мы в рос. Стена невидима, хрустальная, хрустальная. С тобой вечно вместе мы, вечно вместе мы в рос.